Курс вообще состоит из серии лекций и серии сеансов. А серия лекций, напоминаю, нацелена на структурное понимание энергетических процессов, а серия сеансов для получения опыта и применения его. Но применение опыта в реальности не может быть продуктивным и конструктивным, если нет структурного понимания. Лекции всего три, но э, это базовые лекции, а существуют еще э, дополнительные, уточняющие То есть, в процессе, да, чтобы человек адаптировал это э, более глубоко к собственному пониманию, да, э, существуют тогда ну, вот эти лекции, которые, или консультации, да, э, которые помогают это ну, осуществить. Более конструктивно, полно. И вторая лекция из курса посвящена вопросам эго. И ту информацию, которую ты сейчас получишь, она на самом деле предельно важна. Почему? Потому что чем больше ты будешь смотреть в эту сторону, которую я сейчас озвучу, тем лучше будет становиться качество твоей жизни. А чем меньше ты будешь в эту сторону смотреть, тем хуже будет становиться качество твоей жизни. Причем интересно то, что нигде, ни в каких восточных, подчеркиваю, учениях я не встречал этой информации. Сколько бы на разных сатангах представители адвайты не звучало разных э, объяснений, расшифровок, нигде нету этого, этого вопроса, вообще нигде. И единственными, кто разоблачили это явление, на мой взгляд, причем интересно, что этих вопросов не касается даже психологии. Так вот, единственными, кто на самом деле полностью разоблачили это явление, э, стали шаманы Древней Мексики. И они это сделали э, очень емко и не оставили вообще никаких вопросов в этой области. А сейчас мы говорим об эго. Итак, я тебя спрашиваю. Что такое эго? Набор приобретенных качеств, наверное, в процессе угу. жизни. Правильно которые не существуют. На самом деле это просто мысли, в которые как бы они запрограммировались, и ты в них поверил. И, ну, как, как дорожки нейронные, если с точки научной зрения. Ну, угу. протоп протоптанные. Угу. Можно, можно сказать и так, что это некое, некие деструктивные наработки социального формирования. Но это понимание или объяснение... Не дает никакой возможности с этим работать. Ну, как ты это применишь в жизни? Никак. Ну, не знаю. То есть, ты что-то делаешь, да, деструктивное, и говоришь себе, а это наработка. И что? Ну, допустим, да. ну, в моем плане, вот курил. Угу. И вот этот момент, я вот тоже думаю, как, как так вот? Угу. Вроде осознаешь, как бы, что это тебе ну, не Хорошо. нужно. Да. Так вот, внимание, сейчас я даю предельно понятную, предельно понятную, ясную, лаконичную и емкую формулу эго. Эго – это чувство собственной важности. А чувство собственной важности – это не иное, как жалость к самому себе. Часто, почти всегда, внимание – это очень важный аспект. Это чувство собственной важности, которое часто замаскировано под нечто иное. Вот что такое эго. И любое деструктивное проявление себя – или других людей, мучающие, является формой проявления эго, формой проявления жалости, и часто это э, состояние или переживание не осознается, поскольку оно замаскировано. Сейчас попробую расшифровать, как это работает. Мы обладаем... Набором естественных инстинктов. Врожденных инстинктов для выживания. Эти инстинкты в воплощении природной мудрости. Я бы так сказал. И можно взять вот ну, много разных проявлений. Но вот одно из самых ярких проявлений, скажем, ревность. Знакомое чувство? Когда-то было, да. Ну да, знакомо. Прекрасно. Теперь можно разобрать откуда и как это происходит. Если мы рассмотрим животный мир, то в момент наступления брачного периода, то есть продолжение рода да, или продолжение вида существует между самцами. Некое соревнование или борьба, сражение за право на обладание самкой. Это инстинктивное явление, да, и э, животные слепо подчиняются, безусловно, подчиняются этому инстинкту, сами не осознавая, не понимая, почему так происходит. Ведь драться это же деструктивно, да? и там э, происходят разные соревнования вплоть до... Внесение ну, увечий и даже смертельных исходов между разными львами, оленями, медведями, тиграми, рыбами и, и кем угодно. Птицами. Вот до смертельных исходов. То есть с той или иной степенью жестокости. И если мы посмотрим в смысл да, вот в реальной прямо или истинный смысл этого явления, то мы обнаружим такой аспект, что самкой обладает, вернее получает право обладать самкой сильнейший, то есть самый лучший представитель этого вида. Так? И таким образом потомство, потомство выдает генетически сильный. Понимаешь, какая история? И таким образом вид выживает, развивается, эволюционирует. И это природная мудрость. С другой стороны, мы так же самое обладаем, поскольку мы имеем животное начало, мы обладаем таким инстинктом. И этот инстинкт в нас здоровый. Но эго взяло его себе на вооружение... И превратила э, в паразитарную структуру, разрушающую личность. То есть э, любое проявление эго – это именно паразитарная структура, разрушающая личность. И как это выглядит? То есть чтобы дать потомство, да, э, существо, животное или человек должно заниматься сексом. Правильно? Прекрасно. Теперь смотри. Если взять и рассмотреть любого среднестатистического человека и спросить у него, сколько раз в жизни ты занимался сексом, то вряд ли кто ответит да, на этот вопрос. Немыслимое количество раз. Да? Не поддающийся подсчет. С другой стороны, если спросить, сколько у тебя детей, то мы можем увидеть, да, что у человека один, двое, трое, иногда четверо, ну то есть редко больше да, детей. То есть, по сути, инстинкт ревности да, актуален для этого человека ровно столько раз, да, сколько раз он зачал ребенка. Все. Но стоит только кому-то другому обратить внимание на самку, на его женщину, девушку. Да? У такого неосознанного человека случается взрыв в голове. Тут же э, включаются инстинктивные механизмы э, да? обороны, нападения, паники там и так далее. То есть выделение адреналина и понеслась. И э, бессознательных или неосознанных людей э, этот инстинкт иногда сводит с ума, а иногда побуждает совершать текчайшие преступления, вплоть до убийств. И если разобраться, то этот мудрый да, природный инстинкт не имеет никакого отношения уже к продолжению рода да? а играет полностью деструктивную роль почему потому что эго на самом деле ложное у меня есть видео на канале на социальное воспитание где подробно показано рассказано как социально формирующаяся личность обретает эго как оно зарождает и, ну, образно говоря, да, то есть ребенок проявляется и получает за свои проявления травмы, наказание. Он совершает ошибки, да, для получения опыта. А получить опыт, кроме как через ошибки, мы не можем. Так заведено, да. Неосознанные родители наказывают ребенка за его проявление, тем более уж за его ошибки. Разными способами. То есть э, за свое проявление, по сути своей, человек получает травмы, боль. И ребенок никуда от этой боли убежать не может. Понимаешь? И далее ему ничего не остается делать, как адаптироваться к этой травматической реальности с целью получать как можно меньше боли. И самое главное. Поверить, раз он проявляется и получает боль, он вынужден поверить, какой человек, ребенок, что он плохой, что никуда не годится. Понимаешь? И вот с этой ложью люди живут, и чтобы казаться хорошими, человек уже хочет, он не хороший, а хочет казаться таким, да? И чтобы хорошим казаться, он формирует некие поведенческие стереотипы. Вот. Ага. И он, он у имя вооружается для чего? Для того, чтобы обороняться от жизни, то есть получать как можно меньше травм. И таким образом вот это ложное эго, которое основано на фундаменте Я плохой, да, вооружившись этими э, на самом деле примитивными поведенческими, стереотипами да, охраняет свой мир себя как иллюзию потому что если оно будет разоблачено да оно исчезнет и эго всегда страшно это страх но это отдельный вопрос позже мы если мы можем мы ну, если захотим можем разобрать и этот аспект вот и получается что жена подруга то бишь, самка, да? Получается, это фактор существования личностного мира. Понимаешь? И когда происходит э, прямое, а чаще всего выдуманное посягательство, понимаешь, включается оборона, включается инстинкт, и происходит разрушение. То есть и все погружаются в страдания. Вот так вот нас э, обводит вокруг пальца эго. Также эго паразитирует на другом инстинкте, очень мощном и позитивном инстинкте выживания. Естественного выживания. Да? Это инстинкт, это нормально. Но э, Мир личности подвергается или может подвергаться неким атакам, да? и эго, чувствуя атаки на себя, обманывает человека, что как будто его жизнь подвергается опасности. А на самом деле никакой опасности жизнь не подвергается, но инстинкт включается и понеслась и тут тоже. Да? То есть тебя там обидели, оскорбили, а ты чувствуешь, что воспринимаешь не иначе, как будто тебя хотят убить или чтобы ты не был, чтобы тебя не было. Понимаешь, какая история? И все, и сразу начинается конфликт. И здесь масса аспектов, которые можно рассматривать через призму этого понимания замаскированной жалости. Понимаешь? Причем интересно другое, что а, в социуме жалость позиционируется к любовь, а это абсолютный антипод. Mm -hmm. Понятно, да? Mm -hmm. Хорошо. Вот. И еще раз говорю, чем больше ты будешь всматриваться э, в это понимание в эту структуру, тем больше для тебя будет раскрываться понимание собственного, ну, собственного эго. Да? Мотивации, истинные мотивации твоего эго. Истинные мотивации вообще всех других людей. Причем это понимание, чем больше оно раскрывается, тем вот, чем больше оно раскрывается, тем тем меньше человек нуждается в неких консультациях кого-то еще. И даже исчезает потребность в том или ином психологическом образовании. Коуч-консультациях и всего остального с этим связанного, потому что формула абсолютно рабочая и абсолютно простая. Если разобрать твой аспект, о котором ты говоришь, в чем тут ложь? В том, что курение это комфорт, удовольствие, успокоение. На самом деле, я прочитал одну книжку интересную, там сказано, что курение это не что иное, как подавленная раздражительность. Это совершенно точно. Так вот. И мы же живем по сути дела да, для того, чтобы получать удовлетворение или удовольствие. И тебе кажется, что твоя личность целостная, и получает удовольствие и расслабление, да, когда ты берешь в руки сигарету и затягиваешься этим дымом успокаивающим. Но здесь замаскированная жалость, потому что Замаскирована она в том, что это просто привычка или наработанные вот эти самые нейросвязи, связи да, и ничего больше. А на самом деле происходит самоуничтожение. Понимаешь, какая история? И здесь, если уж касаться этого вопроса, то, а, как сказал Дон Хуан, любая привычка имеет составляющие части или органы, из которых она состоит. Устрани любой орган да, из э, организма, и он прекратит функционирование. Так же и здесь. И одной из самых мощных составляющих курения является удовольствие удовольствие, Потому что если тебе нехорошо, да, ты не будешь этого делать. Ну, скажем, мы же не вбиваем себе гвозди в коленки, правильно, молотком? Почему? Почему бы этим не заняться? А? Ну, почему? По одной простой причине. Потому что э, вбить себе гвоздь в коленку, да, это неприятно, как минимум. Да? И мы да. этого не делаем. Вот и все. Таким образом, можно прийти к совершенно простому пониманию, да, что э, если из э, аспекта курения убрать удовольствие, то сам процесс прекратится. И как это делать? Есть на Ютубе лекция одного э, деятеля. Я не помню, как его точно зовут, но фамилия его Жданов некто такой, профессор Жданов, или, ну, не помню, не его, Жданов, в общем, да? И он дает там технику, которая называет три вонючих вдоха. Он говорит, чтобы бросить курить, на самом деле курить не надо, бросать. Вообще. То есть это все дело э, снять вот это напряжение, да? А разрешить себе курить но только определенным способом и не как иначе. То есть ты так же куришь, да? Только несколько иначе. И как? То есть затягиваешься дымом, но дым в себя не запускаешь. А держишь его во рту и начинаешь пережевывать. Ну, как будто ты что-то живешь. Когда ты э, осуществляешь этот процесс, то отравляется с большей силой да, ротовая полость со всеми ее рецепторами. Вот. А потом вот эту пережеванную субстанцию ты уже вдыхаешь, да? а выдыхаешь ее не как обычно, а выкашливая. Выдыхаешь и выкашливай. Итак, три таких вонючих вдоха доводят до физической рвоты. Человека начинает выкручивать наизнанку. Это такая мерзость, которая ну, начинает чувствовать в реале, да, что такое курение. И через несколько, да, если ты себе разрешишь это делать таким образом, через несколько таких вот а, подходов да, отпадет вот этот орган привычки как удовольствие. И сам процесс превратится в подобие забивания гвоздя в коленку. Так это работает если ты конечно примешь решение такое для себя понятно понятно и закончить вот этот процесс функционирования эго я хочу сказать что если мы рассмотрим если мы рассмотрим самые самые мерзкие чудовищные проявления людей и человеческого вида в целом, войны, пытки, казни, все остальное, то мы увидим, без труда увидим, да, что это не что иное, как проявление жалости к самому себе, теми, кто осуществляет, участвует в этих процессах. Понимаешь, какая история? Я больше скажу, что никакие человеческие идеи... Знаешь такую фразу? Э, благими намерениями условно дорога в ад. Да. Помнишь? Прямая дорога. Да, там, типа. да, да, да. Так вот. Дело в том, что любая идея да, благостна. Вот конструктивная идея. Я смотрю вот, разных аналитиков, и никто об этом не говорит, и даже понять этого не может. Вот понять. Пускай это будет э, власти аналитики, или оппозиция. То есть, никто этого даже не может понять. Потому что все в одном и том же. Играют в одну и ту же игру на самом деле. Так вот. И любую такую конструктивную идею всегда оседлает эго, потому что носители этих идей находятся в состоянии неосознаваемого эго, непонимания да, вот этих э, структурных процессов, а по этой причине эго переворачивает из позитива все в негатив, из конструктива в деструктив, да? И любая позитивная идея превращается в свой антипод. Да? И христианство имеет, ну, например, э, или имело, да, такое проявление, как инквизиция. Я был там в нескольких музеях в разных странах, да, видел э, вот эти станки, да, которые э, нацелены... На то, чтобы истязать человеческую плоть. Это просто жесть. Я просто смотрю и думаю, какой был диагноз у этого человека, да, который это придумал. А были люди, да, которые это осуществляли? Это сумасшедший дом, понимаешь? Или. Во имя Бога, как бы. Во имя, да, любви и Бога. Все нормально. Или там представители разных религий да, там, отсекают голову, взрывают себя там, и так далее. Это что? Да. Понимаешь, да? И что это? Жалость к самому себе. То есть э, сама идея, да, религиозная, духовная идея, говорит о том, чтобы... Выйти за пределы эго, но не объясняя, что это такое, да, адепты вкручиваются да, и позиционируют то или иное учение через призму эго. И оно превращается в свой антипод. Представляешь, какая это жизнь? Если разобрать коммунистические идеи, которые тоже, по сути, свои религиозные, да, где социальное равенство и все остальное... Так же самое мы видим, да, что они перевернулись и превратились в иное свое качество. И есть ужасающие режимы, будь то там в Кампучи, Северной Корее, там, в СССР, там, в середину прошлого века. Это же абсолютно античеловеческие вещи. О каком коммунизме речь? Понимаешь? И любая вот эта вот благая идея, да, которая осуществляется посредством эго, Превращается во что? В свою противоположность. Ну два, как раз, да. Ну, ну, да. Ты это слышал, Я такую слышал. информацию, хоть на каком-то сатсанге? Я, как я сам много увидел, мне как-то открылось, просто тоже откровения какие-то шли, вот эти, ну, не так вот про инстинкт, но я просто вижу вот эти реакции в организме, которые происходят, и как за ним уже следует описание определенное, или вот эта жалость к себе, я ее как раз увидел, это первые вот откровение мне лет 18, я прям лежал, что-то плакал, плакал, плакал, плакал, плакал, там, просил какого-то бога, там, еще кого-то, а потом в какой-то момент я со стороны это увидел. И офигел, короче. И я говорю, а что в смысле? Ну, как бы, что это вообще за... Ну, да. Есть... То есть, а что я ною-то сижу? Бери и делай иди. Ну, я к другому клоню. Если бы ты в то время понял формулу, ну да. такое, да? Было бы несравненно легче. Конечно. Понимаешь? Но... Потому что все дело-то в простоте. А простота, она на самом деле не такая уж и простая, потому что если углубляться, да, расширяться в сознании, вот в эти аспекты, то что? Мы можем это бесконечно распаковывать. Понимаешь? Mm. Ну вот. А жалость к себе, получается, она еще ведет, как бы, то есть, как бы, вот, якобы она сохраняет, ну, то есть, да, она жизнь. сохраняет мир и жизнь, а на самом деле все наоборот. Да, то есть жизнь, она все происходит... И не надо, да, как бы сохранять ее, еще что-то там в себе. она как О, бы сохраняет да, да, да. и еще на фоне старается, как бы, ну, вот это вот лучше, да, другого, как бы, угу. лучше другого. Как ну, бы, конечно, формул. то есть ты посмотри, да, на чем основана э, современная социальность. На чем она основана? На одном факторе. числа. Ну, да, и что тщеславие? лучше. да. да. Я вижу, но ну, это везде по телевизору все это, везде, это везде в интернет, это, везде, да. Везде, да, это везде. Реклама Знаешь, сейчас. И тот, кто это делает, да, э, льет мельницу на, на колесо, да, вот этой, льет вот на колесо этой мельницы, да, тщеславие, то что? Что делает-то? Бабки зарабатывает он, Бабки зарабатывать, в этом ничего плохого нет. <с> нет, таким образом. Просто я так увидел, ну, что да. все самые большие деньги на вот как раз вот этих порог человека и делаются. Конечно. Черевогози, тщеславие, вот это и все, и пошло там. Ну, основная форма это все-таки тщеславие, потому что из него выходят да, спекуляции и на вот и на потребительской психологии, и на сексуальности, и на всем остальном. То страшно не то, что страшно, но как -то страшно то, что когда ты видишь, как формируется этот образ в сознании людей, и когда вот ты смотришь, вот эти мелкие ходят там, Маргерштерну слушают, как бы... Ну и ладно... Не, ну это ладно, ладно, но просто ты понимаешь, как бы, с кем придется тебе через там, 10 лет иметь дело, как бы, грубо говоря, в этой реальности. Он уже приблизительно попахивает уже чем-то там. Ну, я бы не... Ну, так не говорил. Не, ну я так, как бы, прикидываю просто. Я не ну, говорю, нет, что нет, так точно нет. будет. Как бы, там, это, понимаешь, это уже такие старческие, я бы сказал, взгляды, когда говорят, а вот, вот тогда-то было. Не, -то". не, оно всегда было. Просто оно там в было советское такое. время там по одному программировали, как бы, грубо говоря, в это по-другому. Это просто разная форма проявления одного и того же. Вот и все. Да. И разные способы, соответственно, современность. Какая разница? Сейчас вот они губы надувают, да, а раньше там я не знаю, румянились чем-то. Ну и что? Понимаешь? Ну Да. Или утягивались там какими-то корсетами. Какая разница? Да нет. Не имеет значения вообще. Нет, ну, а тот, кто делает, он как, понимает, как бы вообще программирование. Не, а, нет, ос осознанно? Нет, нет, нет, нет, нет. Или нет, это что? само по себе идет. Я объясню. Есть такая глава у Кастанеды, черные тени. Ну, читал, да. Читал. Еще это... раз, да? Ну, ну, так Там же этот процесс же. Почему? Там вот этот вопрос раскрывается целиком и полностью. Почему? Потому что мы являемся источниками или генераторами энергии. И негативную энергию, да, которую мы вырабатываем посредством своего эго, которая на самом деле является не нашим, мы этой энергией снабжаем потребителей. Но эгрегоры, получается. что-то. Не эгрегоры. Как же ты читал «Черные тени»? Ну там вот, а что, вот это, это, я не понял, что это такое, вот эти черные большие тени, которые. Это произошло. паразитарные существа, которые питаются той энергией, которую мы а, генерируем и окрашиваем негативным качеством. Mm. То есть а, я объясню. Смотри. А, в нашем мире существуют паразиты. Это те, кто питается кровью и соком своего хозяина. Москиты, блохи, вши, глисты, ну и так далее. Ого. Их куча разных. Понимаешь? И у нас это так вопросов не вызывает. То есть мы моем руки да, для личной гигиены, ходим в душу, в баню, меняем белье, там, убираемся, там, еще что-то. Ну, делаем определенные процедуры, чтобы э, не снабжать или ну, чтобы у нас этих паразитов не было. Понимаешь? Потому что когда они в нас поселяются, нам плохо. Все просто. Но э, мир состоит не только из физических существ. Огромная часть существования э, состоит из неорганических существ. Есть, которые имеют личное сознание, но не имеют э, плотной структуры. А для восприятия людей они невидимы. Для повседневного или обычного а восприятие людей, они невидимы. И таким образом да они манипулируют сознанием неосознанных людей, да? те э, поэтому без, э, неосознанные, потому что они легко подчиняются этим мыслям, шепоту, да? а также событиям, которые создают неосознанные люди. Да? И все участвуют в одном и том же цирке. То есть, если образно сказать, то вот этот э, социальный цирк работает в усиленном экстремальном режиме на подпитывание глистов. <звы> <звы> Понимаете, и <звы> человек думает, что он, блин, там чего-то такое, да, достиг. Да, что он достиг успеха, а, блядь? а на самом деле он снабжает, работает на глистов. И все. Понимаешь, какая интересная жизнь. Так, что так вот. А уже все остальное, все вот эти детали... Уточнения, да, они уже происходят ну, в личностных консультациях, когда человек спотыкается там обо что-то, да, часто он не может в себе распознать вот этих аспектов. И тогда со стороны может произойти коррекция. Я могу сказать, что и у меня есть свои эго-проявления, и я их не стесняюсь и говорю, так есть, но они живут до тех пор, пока. Ну, не доживется иллюзия. Ну, иллюзия выгоды. Понимаешь? Ну, пока Что? она интересна еще. Ну, да, да, да. То есть, пока интересно. Ну, вот ты же вчера присутствовал в разговоре. Ты же видел иллюзию выгоды. Эго. Видел. Ну вот так это проявляется, и вроде бы уже и раскрытие, и все на свете, а вот раз, и эго забирает, да, обесценивает, и человек попадает на прежние рельсы. Но у меня вот даже вот с этим присутствием, я вот прям угорал, иду, и он говорит... Ну, то есть, по сути, вот я вижу то, что есть всегда, как-то, бы, да, по, ну, как экран вот этот, uh -huh. я его вижу, как бы, то есть, он как бы на передний план вылез у меня, и все его вот, держится, ну, то есть, и как-то, а как-то раз так, эго, типа, начинает, а вдруг оно исчезнет? Я такой, да пошел ты, говорю, <смех> Я ему прям говорю, да пошел ты нахер, говорю. Куда оно исчезнет, это всегда. Вот ты как бы еще исчезнешь. И прям видно вот он в смысле, бо... ну типа страх вызывает, это. а вдруг это исчезнет. А как это исчезнет, если это всегда? Как бы... <смех> И вот я прям сме смеялся, ходил сегодня, прям вот слышу его, как бы он там вот этим, <смех> заман... заманивает, короче, в эти да, в Ну да. да. Mm. Так что такая вот история. И все мы просто учимся, а обучение, на самом деле, оно одно и то же. Отслеживать да, в самом себе mm -hmm. эти mm -hmm. факторы да, и в самом себе с ними работать. А другие, кем бы они ни были, да, это не что иное, как наши зеркала, которые нам указывают да, на какие-то аспекты. Если уж нам он, кто-то другой, не нравится... Уж точно это ты сам. Ну, да. А так же, как и тот, кто нравится. Вот тоже другое зеркало тебя. Это я вот заметил как раз в последних отношениях, что я понял, что э, вот, вот эта любовь, которая к человеку проявляется. Я потом такой сижу, так это же у меня она проявляется. Ну значит, да. И она же да. из тебя происходит. Да. И я значит через нее смотрю на нее как бы, то есть получается. О, вот так. да, да, да. Кстати, вот часто в аспекте отношений вот проявляется эго. это прям с поши рядом. То есть, допустим, отношения искренние, да, и человек купается в этой благости, а потом они прерывают. Да? И когда отношения прерываются, тем или иным способом, неважно, умер партнер или просто вы расстались, неважно, любым образом, то включается жалость mm -hmm. и исключается любовь. И если уж покопать, да, то мы увидим, как человек начинает себя жалеть по утрате чего-то, mm -hmm. вместо того, чтобы испытывать благодарность за то, что было. Вот у меня был. Ну, да, хорошо, да. хорошо это видно. Ну то есть как бы, но с, я не, как бы, с болью все равно ты ничего, ну как бы, процесс боли идет, ты все равно Процесс с ней ничего... боли это и есть тот самый процесс. Да, но ты с ней ничего не можешь, ты видишь как бы это все. Как это ничего не можешь. А что ты с ней делаешь? Боль, ничего себе, боль это мысль. Это мысли, проявление жалости, а у любви никакой боли нету. Не, ну а если вот я вижу, как бы, что это проявление, оно есть жалости. да. Но ты когда увидишь, она как бы быстрее проходит то есть, как раз ты увидел, оно как растворяется. Оно может быстро пройти или с меньшей скоростью, но на самом деле это же отражение какого-то события из прошлого, поскольку. Вот это расставание, или утрата, или потеря чего-либо, изначально-то у ребенка в сознании этого нет. Ребенок-то от этого не страдает. И только когда ребенок начинает осознавать фактор утраты чего-то, да, получает от этого страдание, Траум, да, это да. где-то записывается. А потом происходит сходный фактор, ну, какое-то явление, да, вот у тебя расставание, утрата, потеря чего-то. Да, и включается то переживание, которое в подсознании уже готовое. Вот. Оно вот такое. Надо да, страдать. Да. Понимаешь? Опять же замаскированное эго. Так ли? Да. да, да, да. Вот, И все. А ты этому поддаешься и говоришь, я с этим ничего сделать не могу. А уж если рассмотреть и отскрести вот эту вот, э, как сказать, маскировку, разоблачить, что называется, да, ты увидишь, что ты на самом деле не страдаешь там по расставанию с человеком, да, а страдаешь по э, какому-то э, другому случаю когда у тебя отобрали там конфетку да? Да, игрушку, и, да, да. Да, игрушку там или еще что-то вот и все так вот это работает понятно все да прекрасно Ну, отслеживать я просто этим постоянно так занимаюсь и но отслеживать легче, когда ты понимаешь, что это да. такое. Вот и все. Потому что э, все, что работает, должно быть предельно простым, а не сложным. Mm. Хорошо. Ну, еще пересмотрю. Раз, два, три. Да. Четыре, пять. Отлично. Ну, все, давай, пока. Oh, спасибо. Mm -hmm. Сместливо. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк под этим видео, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал «Чистое сознание».